Здравствуйте! В этом видео я хочу рассказать о второй причине, по которой электромобили превосходят автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Ну, естественно, эта причина уже не касается там, денег, выгоды, а именно касается уже более глобальной проблемы которая э, стоит в обществе то есть это про проблема экологии то есть, я неоднократно сталкивался с ситуациями но ну, об этом очень много люди говорили то есть ну и по факту очень много видео тоже смотрел по факту э, 40 процентов Именно загрязнений в атмосфере дают именно автомобили. И если мы будем рассматривать это более детально, то я думаю, вы со мной согласитесь. Вот, к примеру, даже была ситуация у меня. Мы брали воду из крана. Ну, правда городскую воду. Она уже как бы очищена. Она ну, немножко как бы не ней хлорки было но получилось так что эту воду мы взяли набрали в стакан и потом пропустили через нее электричество Здесь есть специальное приспособление встроено два контакта и два штыря и вот эти штыри они опускаются в воду и потом система подключается к газетке, и после минуты воздействия в этой воде ну, всплывает или садится в осадок, все что есть лишнее кроме воды ну, в результате после такого эксперимента получилось так что сверху в этой воде просто получилось где-то полтора-два миллиметра спула жижа такая она была вязкая ну как, как мазут вот, коричневого зеленого оттенка темно почти черного ну по расшифровке мы решили посмотреть и установить что это за подход ну и конечно это получился отход под названием нефтяные отходы. То есть по факту, как вода там через фильтры не идет, она все равно нету фильтров, которые ну, и пропускают, ну, задерживают, точнее, такие отходы. Ну и это, конечно, выпадает все в организм. И есть еще один момент. Вот то, что например ну, люди курят то это не так страшно как оказывается большая вреда наносит организм ну, на сегодняшний день это воздух которым мы дышим в котором очень много ну, отходов которые выбрасываются через выходные трубы автомобиля и ну, последствия то есть такого воздуха, ну конечно это сосуды, сердце, сужение сосудов, стрессы, более чувствительные люди становятся. И естественно это может привести и к летальным исходам, и к проблемам с сердцем и с дыханием. То есть, по факту самый заядлый курильщик, он не выделяет только смога дыма даже если он две пачки в день курит он не выделяет столько загрязнения и не приносит в себе столько вреда и вреда окружающим людям как выхлопные газы с автомобиля поэтому преимущество как бы для экологии и для нашего будущего все-таки очень критично стоит и мы должны как бы делать тоже правильный выбор и думать о завтрашнем дне о том что мы оставим будущему поколению что мы оставим для себя через 10 лет есть, ну представьте себе ситуацию если э, ну, в том же киеве завтра все пересядут на электромобиле представьте насколько воздух станет чище и насколько э, люди станут здоровее. Поэтому давайте не будем пассивно тоже относиться к этому и равнодушно, потому что ну, наше будущее все-таки в наших руках. Поэтому э, приглашаю тоже вас и э, наш клуб и вообще поддерживать саму тему электромобилей. Потому что, э, ну, еще раз повторюсь, это наше будущее, и то, что мы за собой оставим будущим поколением, и как мы войдем в историю, как поколение людей, которые думали о том, о чем, что мы оставим после себя, или мы будем как люди, которые считают, что после меня хоть поток. Вот, поэтому я хочу вас так, также пригласить и к, нам, к нам в клуб, присоединиться и э, продвигать эту тему вместе с нами. Спасибо большое за внимание. До скорых встреч.